Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Ты там не заснул, парень? Ну, как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки? Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот, туннели парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать-то может ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что, ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется, Ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего? Тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спор! Семенович еще всех вас переживет. Здоровый как улов! А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, Боцма, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что ты у вас приключилось? Дальше переростки эти якорем глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, а они как накинутся. Площить плоть, плоть не разорвали. Какая муха их? А, ну так это... Поэтому с самого туннеля красные настрелки с бандитами прибыли. Вот они зверье и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они крабят, убивают, но в тоннель. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон. Мне разборки не нужны. Семен, делай! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же, где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артем. Гроза Кревет. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут неместным прострелить не поможешь? Семен, опять ты за свое! Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Босма, ну ей-богу. Ну самое же время. Приходи бери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу: нет! Мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял, я понял. Все, я пошел. Давай. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Семен, ты вроде в движках что-то смыслишь. А что там у тебя? Да шутки его знает. Вчера еще порядок был, а тут все одно как чакоточник какой. Кашляет, дымит. Может, свечи. Ну, давай глянем. А ты хоть перебирал его? Да сто лет уж как. Ну, так может, там у тебя нагара в цилиндрах уже на палец. Или Воздухан забился. Так ты же мне сам на той неделе новый принес. Когда же он забился? Да... Таким может, блок третку? Ну, папа, ну когда, Глюнок? Ну, подожди немного. Сейчас поймаем рыбу, и тетя Надя нам сготовит. А ты откуда знаешь, что рыба, а не рака, как мама? Какого рака? Я раков сто лет уже не видел. Такого, от которого мама умерла. Я не хочу рака. Такого? Такого не поймаем, нет. У нас теперь дозиметр есть. А что это такое? Рака отпугивать? Нет, дочь. Дозиметр показывает много в рыбе радиации или не очень. А раков показывает? Вот если есть такую рыбу, где радиации не очень, то и рак не страшно. <свы> Был бы у нас дозиметр... Да мама жила была. А как он знает, рак клюет или рыбу? Знаешь, дочка, ты мне всю рыбу своими вопросами распугаешь. Иди вон с мальчиками пока поиграй. Не хочу. Они все дураки. И игры у них дурацкие с корабликами этими. Я есть хочу. Ну, клюет папа? Нет, дочка, не клюет, не клюет. Папа, я есть хочу. Клюет! Нет, дочка, пока нет. Потерпи. Ну, папа, ну когда клюнет? Не знаю. Подождем. Папа, я есть хочу! Клюет! Нет, дочка, пока нет. Потерпи. Вернулся вчера с Октябрьской с брата Короче, пока были, заглянули в их цирку родом. И что? Ну, короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. Типа гвоздь программы. Ночной ужас. Вроде мелкий такой, доходя. Да, а как зеркаль? В натуре волосы на жопе шевелится. Слышь, братан? А ты не в курсах, что это там за красноперые подтянулись? А у них с кислыми остальными проблемами мутить что-то собрались по, по крупному говорить а, тот, а а, мутит, то Гандовские тоже мутят что-то он в охрану а пацанов сьогоди? набирает пацанов ганзовский а, <соценный> х -х. это ж караван душенка, за ворота душенка. не выйдет его уже три раза уже. да нет, душенка, не, дуя, тушенка, тушенка, типа реально, тушенка тушенка свежая тушенка ну что ты их там стремает. зырье или еще какая шмат в общем без пацанов нигтян Звонят складно, вон, даже две коробки у Фаши для такого дела Да ну, Гонева! Фаши коробки не торгуют. Ха! Да они сейчас не то, что коробки торгуют. Они на Чеховской молодняка набрали. Не, ну Гонева же беспонтовая. Фаши и с носатами в доле? Не, братан, Ганза с Фашами точняк закорешились. И бы чего они собирают не ну, просто так. Есть Маза, будет полис на ножи стали. То! Реальное мочилово! А Маша за площадь революцию после такого, чисто прогулка будет! Что? Да ну! Вот им делать некто! В такое мочилово встрепать! Тушенка! Нет, тушенка, не тушенка, тушенка! Свежая тушенка! А кому рыбки свежей? О! Сори! Бухло! Так, ну-ка, по шустречку, первый шар организовал, Кого да? Рыбки? Зайки. Есть? <свят> так куда же а он у тебя чисто в карман насыпал. так и давай как есть. 10 литров. Так и нас двое! Э, двое! А Димон, сером! А, а ты! Ну ты съел, чисто! А ты чё пыришься? Маслины? Есть, Есть, но Рыбка только в пузо. Ну чё, воды? Че, э, давай мне шевели Давай, давай, ща а мы тебе свежее. заплатим. Чё? Не, ну ты понял, Жека, он уже передумал. Не, чувак, ты с базара не съезжай. Тушонка, тушонка, свежая тушонка. Гони трусу спасибо, говори. Видишь, уплоченная. Ну! Климон! А ты, бля, да, не опухай тушь! Патроны! Э, молодой человек! Да-да, вы! Не выделите пару патрончиков! Может, судите еще патрончиком? Душевно благодарю! Отличная куртка, но дорого! Душа! отвечаешь еще свежая. свежая. Ну чё, Талян. А что, берём, зажарим и закус ест. Дело. Ну давай свою синерку. Внутренние Не, ну ты в натуре тут уже это. Темы вообще не сечешь. Ну, я же ничего. А вот тебе будет ничего. Патаны, ты вообще я. тут не попутал, а? За место как? Занес? Как я же тут всегда, а вы спрашиваете. Не, он, не он реально не счет. Скачу, реально спросил? Ну ты реально тупой, душонка, да? Душонка, Видишь, что уже с тебя спрашивать на улице. Чувак! Ты мне это не опухай. Тебя приходу за эту точку а Мазали передерутся. Душонка, ага. И тему а все сипит. Э, ты куда, брателы? Димон сказал, что сейчас сюда поплывут. Пошли к бару, там есть где причалить чисто. гостей, как ты, парень. Спасибо. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Давай начистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся ты молодой, сильный, не пропадешь, работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругу. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, поохлыкнешь, а там глядишь я обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Творюха за решетку проберется и поймешь. У них панцирь! ого, ого. Пули так и отскакивают. Разве только в хрюсло открытые цели. Так это же все, попасть надо. Слышь. Здравствуй, моя мурка! Давай, налетая! Тихо! Здравствуй, моя мурка! Сейчас такой музон поставлю! Улет вообще! Давай, давай! Есть нот пацаны. пацаны. Все, все, все. Вот, сейчас еще по одной. Нормальная по одной. маслята, пацанчик. Беляй, хоть и самодел. Беляй, беляй. Чисто конкретная маслята. Беляй, Работают. Работают без О, а он ну, может нравится? хоть поспить Мясо свежее. Не, пацанчик, уже не полезет тебе. Покупайте Другое, что возьми. Ну че, пацанчик, заходи еще. О, на Каким еще, бля, Вот, у меня тут... Пацаны, надо кому волену! Если один, реально, третий, все, все, подходи. Заходи. Давай, Брател, если заходи. Посетите посетите наш тир. Вы вы пихать, что, заходи. Эй, парень, парень сыграешь? Дешевле Заходи! Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. На позицию. Пацанчики, кому гранаты? Гранаты кому? Ну чё, кто со мной забьется, что он все, все не... мазанет? Да, ч ⁇ ты, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, ты, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Кому? Пацанчики, забираем. Очень мало осталось. А, ну видишь, попал Ну раз, дураку, пусть еще попадет. Да без мазы тут ему, дал, он и в сену не попадет. Попал. Э, косой. А куда? Ты чего мне поиздевать? Да он и сучка-то не взял, походу. Косой же, яблоко. Это ты от ребацилы попадешь. Да какое, сейчас точно мазанет. Молодец, держи патроны. Может, пап. Мишени ждут! Зажигалки! Дай тебе закурить! Не, мы э, мы ты чё, прям опять О, ты, без Обезмазит тут его, вот он и все, сону не попадёт! За Нет, это не не шел, походу! Подал. Вот отстрял! Вот не, думаю, снайпинг, же, явно! Ха! Да без я массы ему В не попадем! Снайпер, блядь! Всего три осталось! Да, Жди цель самому Хороший не взял! Не успокоился! Владимир! Это уже интересно! Распорил ты, Куцый! А за тебя снайпер! Ну ты дал, стрелок! Держи! Вот специальный приз! Обычно Машината, мишени до вечера хватает! Ну да ничего! Гриль простаивать не будет! Есть маслята, перья, взрывчатка! Ну хватит, хватит! Что случилось? Мишка потерялся! Тихо, тихо, тихо! Ну все, все! Ну, найдем твоего Мишку, найдем! Не плачь! Где ты сегодня гулял? Я хотел Мишке показать, как в тире стреляют! А дядя на меня накричал, и я убежал! Мой Мишка! Мама, Мишка вернулся! А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Ему этого Мишку Семён сверху принес. Игрушек здесь сами понимаете вот он и привязался так ну что пошли домой а можно я еще здесь поиграю хорошо но только недолго а потом пойдем домой Да, Челок не понимаю. калечит, ясно? Эй, одень! А с бугра местного спроси. Брызгай! Эй, алё, у нас тут не коммунизм, не раз. Это ты чё, вообще? совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Честно, чё, в натуре? Да чё ж такое, всем корешам за так дай, а патроны все равно гони. Это за жизнь ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым, и дуй к товарищу Корбуту. Доложи, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик. Длинули да, ну, дальше, что? дело не ждем? Что дело. за... Чего кислая мира. Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо от аз. Ну прямо бешеный. Ну, сказал бы по-человечески, что не в Маготу. Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся. Я сама на вылонке гораздо. И это все? Странный ты какой-то. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда тут рядом. Большие скидки! Самое свежее мясо! Погубайте, Налетайте! Разбирайте! Ну чё? Если ещё чё надо... Знаешь, где Реальная волына для... для реальных пацанов! Да Налетай! Успири, аккурат, пыжа! Дуба Никто и не прочукает! Большие скидки! Что-то что э, что что Да пробки бля выбила. Пойду посмотрю, как там черт. Два раза чемоданчик притаранил, кислый еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую штабу Агитация там типа все такое. Только есть маза, что лажа все это про агитацию. Но кто на чемодан с бумажками замок вешает? А че ж там было-то? Так а то ж. Знать бы. Ага, а, а у, у нас да. тут как-то тоже... Посмотреть все дела. Не, ну когда уже промывают пути, я уже ждать не могу, честно. Да, да куда ты трогаешь? Только пошло! Ну вот и налей, а ты что, согреть на него? И а посмотри, надеюсь, по пункту не отрывали. за кого ты меня принимаешь, ты... ты? нужна нам больно та агитация. Кого я вижу? Ох, ловкач! Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить... Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежат отсюда! Артём? Ах ты сука! Ушёл, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. «Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее!» Надевай! Это тебя мой презент. За бандитов. Если мне повезет, то на ванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле. О каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести. И продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут. Паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. воду несуйся, Сожрут. Ну все. С Богом. Удачи, Артем. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Давай! Ну, сюда! Сюда! Скорее! Сюда! Церковь, там безопасно! Эй, заходи! Заходи! Чего зря фильтры тратить? Я тебя увидела еще вон оттуда! Чуть не пристрелила! Ха. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты! Надеюсь, простишь за Ботсад. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Извини, что я раньше с тобой, как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, но Хантер не случайно тебя выбрал, просто он сразу понял, а я не сразу из-за меня ты чуть не погиб. Понимаешь? Хантер для меня был... А Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. торговец оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Отлично. Пока, парень. Саня, а что там в эфире нового? Как международная э, обстановка. Короче, такое дело. Десять лет в эфире, помехи одни. А месяц назад поймал. Настроился на Питер лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом, ну, спортивном. Шуму наделал. Да, эту байку я слышал. С бородой она. Чего посвежей расскажи? Так что Лондон там выжил или даже Нью-Йорк. Про Лондон ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть, полярные зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорил. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Но они держат пока оборону, держат. Завидую тебе, Саня, складно врешь. Тебе надо было в большой устроиться. Пьесы писал бы о жизни нашей скорбной. А то Шекспир, понимаешь, устарел. катакомбах бывал как там да проходили как-то древние церковные катакомбы даже представить себе не могу сколько им лет вот и войну ядерную пережили во время войны в них люди из церкви прятались потом куда-то сгинули может большое метро перебрались а может ну всякое болтают это ты про большую мамку ну да жена черного обходчика страшилки для детей сказки метрошные <смех> ну, может и сказки А что там на самом деле? Мы никого кроме насочей не встречали, но все равно будьте повнимательнее <смех> Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка правее, на да всякий случай. Пароль. Состава. Старый пароль. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп! Да это Лесницкий. <theory misfortune>